Так, на связи у нас Виктор. Виктор, расскажи, пожалуйста, чем занимаешься, как к нам попал и как принял решение вообще? Вообще, предприниматель сетевого бизнеса, развиваю индустрию красоты и здоровья, ну и плюс я являюсь экспертом в продвижении сетевого бизнеса через интернет Я обучаю других сетевиков с разных сетевых компаний, как строить свой бизнес. А, ну, я, как маркетолог, уже в принципе с большим опытом, с десятилетним опытом, постоянно мониторю новостную ленту и кто же там, где рекламируется. Ну, и как бы э, совсем случайно увидел ну, совсем случайно, это, это как и мои клиенты говорят: я случайно попал к тебе на марафон. и Нежданчиком такой увидел очень интересный креативчик рекламы, который приглашал меня в одну игру. Ну, у меня первая мысль такая была, Ай, бля, как, как, как уже задолбали эти игры, но там, ну, там прям так было, что я, я не осилю Иерихон, да, то есть какие игру, но это как вызов для меня был, я думаю, ну ладно, проверю. А, и я начал проходить Иерихон, вступил в него, и где-то в начале я начал это ради Любопытство делать. Ну, типа, ну ладно, сейчас я буду выполнять задание, задания, а, и где-то на серединке я понял, что я хочу его пройти до конца, потому что, ну, как бы, а, это настолько меня затянуло, и... Я его прошел, несмотря ни на что. У меня даже сначала была мысль, я не буду репостить. Вот когда была вот эта вот ачивка, типа, получи ачивки, зарепостить, тебя ждут какие-то плюшки. Я думаю, ну, блин, я эксперт, я лидер мнения уже среди большой аудитории, я не буду репостить, меня неправильно поймут. А потом я такой, да ну нафиг, буду репостить, начал репостить. Меня не понимали совсем, меня спрашивают, что ты там репостишь? Говорю, да зайди, пройди, сама узнаешь, либо сам узнаешь. По итогу я прошел, получил приглашение в клуб сытых фрилансеров. Я сам не фрилансер. Я, в принципе, не собирался становиться фрилансером, да, у меня нету в планах фрилансером становиться, но а те знания, которые предлагаются в клубе, это прям, я не знаю, но ты, любой маркетолог, он должен этим владеть. То есть ты хочешь быть тренером, ты должен этим владеть. Ты должен, ты хочешь запустить любой бизнес на земле, в онлайне, ты должен этим владеть. Таргетированная реклама, маркетинг, продающие посты, запуск инфопродуктов, автоворонки, это то, что сегодня в тренде, И если этим не владеть, ты, ты не катишь мир, а бежишь впереди, а, и, и, и кричишь, куда этот мир катится, то есть, и держишься за голову. Поэтому, в принципе, я сюда вступил не, не за того, чтобы стать фрилансером, а потому что ты, в принципе, меня игрой очень сильно вовлек, и я не смог от нее отказаться. И, во-вторых, это пример того, чем я хочу владеть то есть это очень важно. И мне уже не стал вопрос в цене, то есть сколько бы этот клуб не стоил, я бы скорее всего на него нашел деньги, потому что я, честно, не разочаровался, потому что я уже лет пять инвестирую свои мозги, я изначально начал инвестировать обычным инфобизнесменам, которые социальным сетям, запускам обучают и так далее, у меня много как бы уже опыта как бы в этом. Потом я плюнул на это, у меня только два человека где-то вот на рынке СНГ, за которыми я наблюдаю, которым мне нравится обучаться, у которых я обучаюсь периодически. Но все остальное время я обучаюсь исключительно в Соединенных Штатах Америки, потому что там как бы вот все это вот впереди всей планеты. И вот когда я попал к себе в клуб, для меня это было душено. То есть я нашел вот ровня, как делают США при своих бюджетах и при своей конкуренции, где они борются за своих клиентов. Где они делают это вот, прям стараются, у них там внутренние кабинеты крутые, там все проработано, поддержка очень крутая, и вот я нашел это у тебя, и для меня это было вау, когда вот я пришел, я, я блин, это есть в России, ну, грубо говоря, у нас в СНГ, я понял, что вот есть люди, на которых можно равняться, в принципе, у нас в, на русскоязычном пространстве, для меня это стало очень круто, на самом деле, mm. поэтому я здесь. Слушай, ну это прям мощно. Спасибо тебе. Ну что... понятно, что да. есть люди, у которых нечем с сравнивать, у меня прям есть множе... много, много с чем сравнивать, поэтому это очень круто. Uh -huh. а, так, смотри, ты мне за кадром сказал, что ты запустился и уже окупился хорошо, ну... А... Я правильно посчитал, что там где-то 5,5% вышло, да? То есть, да, 70, 500, 500, 550% это там стабильно. 50. 550, ну то есть, да, давай проговорим, хоть ты и было ну, за кадром второй раз, то есть ты, получается, вкинул 70 тысяч на рекламу. Ну, ты, ты, ты Нет, сказал, э, ты... я, я 40 тысяч э, вкинул в рекламу на самый главный сбор аудитории, 10 тысяч я заплатил таргетологу, 10 тысяч на дизайнера и десятку на ретаргетинг. Ну и в сумме это 70 тысяч получилось. Uh -huh. Потратил 70, заработал. 380. Ну, там еще продажи идут, но вот пока вот готовая сумма это 380 тысяч. Ну, окей. И вот как бы в честь, ну, к чести клуба, получается, что ты этот запуск делал, хоть и на основе своего опыта, но по сути по нашему курсу, вот который. Да, то, то, что в принципе, вот то, что вот отличие: я делал уже запусков так до Год тому назад, это был мой последний запуск перед э, теперешним, я делал запусков штук 8. Э, э, и вот эти все запуски для меня было катастрофой. То есть для меня, вот я сделал запуск, следующий я мог делать через полгода, и то скребя зубами, потому что для меня это давалось очень сложно, а, хаотично, прям на вынос мозга. Этот запуск, который я провел на 80% по твоей технологии, для меня произошло как по накатанной, потому что ты, в принципе, заставлял проработать всю базу до запуска, для того, чтобы, как ты там написал в своем курсе, ты отыгрывал по нотам, то есть ты брал и просто делал. Я просто брал и делал, и у меня вообще ничего не, не горело. Я, я даже к вебинарам не готовился. То есть я просто, у меня запуск шел, я знал, что у меня в 19.00 выход в эфир, и я просто выходил в эфир и отрабатывал. И тоже и продажи шли по накатанной, потому что уже все было подготовлено благодаря твоей технологии. Да, это много чего упустил. Если бы, наверное, я проработал еще с контент-планом на 100%, то э, больше 400 тысяч у меня стабильно было бы. Но я просто ленивый. Для меня, блин, я умею писать тексты, но для меня это же надо время потратить, мозги включить. Для меня, конечно, проще это включить камеру, уже языком пробормотать что-то. Ну, видео это тоже хорошо. И вебинары хорошие. Вот, поэтому вот так. Uh -huh. я, я готов хоть через месяц делать новый запуск. То есть у меня вообще никакого выгорания нет. То есть на, настолько мне понравилось, что вот прям готов вот эту схему... Я сейчас, кстати, эту схему автоматизирую и э, хочу посмотреть, насколько, возможно, в, автоматическом, в автоматических реалиях она сработает. Если нет, то буду, конечно, живой более чаще делать. Ну, ты посмотри на того бота, который вот которого мы выкатили недавно для рефералки. Вот. к этому добавь рассылку, которая напрямую пушит людей, ну, исходящие какие-то делают, то есть ну, информирующий бот плюс там 10, 20, 30 сообщений, которые в рассылке шлются, в зависимости от того, насколько у тебя там контент-план контент плотный и так далее, и вот уже как бы, автозапуск к этому вебинару в записи и все, ну то есть примерно так это и выглядит обычно, Ну обычно так делают так, окей, скажи, ну, я так понимаю, что спрашивать, окупил а ли ты клуб, в принципе, бессмысленно, потому что, ну, очевидно, что окупил, и окупил серьезно. Скажи, довольны ли ты поддержкой, вот, опять же, тебе есть чем сравнивать, ты так, ну, сказал, что поддержка крутая, ну, вот, все вот эти штуки, которые направлены на поддержание участников, там, вебинары наши внутренние, отчетники, проверка домашек, чат… Короче, короче. Uh, вот ну, так как, так, так, так, так, так как я мальчик уже взрослый, как бы для меня в принципе ну, мама и папа уже не нужны вот для того, чтобы это руководить. Но а, для меня очень важна домашка. То есть, я, хоть я иногда вот так вот трясу этот монитор, и говорю, да, прими уже мою домашку, там, с третьего, четвертого раза. Но, в принципе, я, я понимаю, что это правильно, потому что я сам веду своих партнеров, клиентов, учеников, у меня своя онлайн-школа, я понимаю, насколько это важно, если я просто скрипя зубами прямую домашку, и человек не выполнил, я делаю себе же медвежью услугу, ему медвежью услугу делаю, и результат он как такового такого не получит. По поводу этого очень круто, то есть то, что лично вы даете обратную связь, это очень круто. Очень круто то, что есть возможность два раза на месяц как минимум ну, вот с тобой лично проконсультироваться, либо с Соней. Да? То есть, это вот, если возник какой-то серьезный вопрос и можно вот пообщаться лично, разгрести все тараканы в голове. А, по поводу э, вебинаров, э, отчетников и так далее, для меня это не столь важно, но видя э, сам чат, как он кипит, у вас там вот прям эта вся движуха, и тот, кто их посещает, в особенности бухинары, я даже беру... Э, эти идеи для своей команды иногда, говорю, может там поблухинарить. Они такие, что это такое? Ну, говорят, это новый вид вебинаров, где мы вместе с вами развлекаемся под это, либо не под это. Они такие, о, прикольно. Вот, и я очень много идей просто беру для развития своей команды как таковой, не клиентов, а именно команды. И это очень круто играет роль в развитии то, что идет плотная работа в клубе, вебинары, бухинары, отчетники, обучалки, приглашение новых спикеров для того, чтобы поделиться своим опытом для разбора некоторых полетов, это очень круто. Нигде этого нету. Есть на западном рынке. Вот в тех сообществах, которые я есть там это. У нас этого ни у кого нету. В этих мембершипах в клубах, если вот по-русски, там, групповых этих работах нет у нас ни у кого такой плотной работы. Это очень дорого стоит. Понятно, что и у вас это очень дешево стоит, в принципе. Ну, просто вы хотите повлиять на большую категорию людей, помочь большему категорию людей, сюда могут вступить абсолютно каждый, каждый человек, каждый там ребятенок, потому что я вижу, что в клуб сытых фрилансеров приходят, Плоть, наверное, там от 16 лет до 50 лет по возрасту, и каждый находит для себя отдушину. Насколько а вот. я в курсе, от 12 даже. Ты 12-летний парень, по-моему. Обалдеть. И самое важное, что они, ты их зацепил и заставил их мозг э, работать, чтобы они нашли эти деньги. Некоторые взрослые люди не могут эти там несчастные там, 5 тысяч, ну, у каждого сразу свои условия да то есть найти, чтобы вступить. А 12-летний, 15-летний находит... Себе силы найти и заработать эти деньги, либо попросить у родителей для того, чтобы иметь ценность вступить в клуб. Это, это конечно, мощно. Я, я вижу, тебя это восхищает, поэтому я тебе еще кое-что расскажу. У нас был один парень еще в самом начале, ему было 14, и он заработал, по-моему, девяносто, 100 ну, в районе Стольника, за там, первые полтора месяца, и свозил родителей куда-то на эти деньги. Ну, то есть 14 лет. Это прям такой прям человек, я думаю, у него большое будущее будет. Он нас покинул потом, спустя какое-то время, но сам факт, то есть это крутой чувак, который в 14 лет прям, прям да, прям ок. Так, ладно, ну и раз тебе есть чем сравнить, то можешь ли ты, не называя имен, чтобы никого не задеть, там ничего такого, чтобы не случилось, сказать, допустим, что есть у нас, чего нет нигде, или там... Ну, сравнить как-то, короче, нас и их, ну, условно, другие организации, российские, ну, СНГшные, которые вот, занимаются плюс-минус тем же самым. А, Во-первых, цена. А, многие задирают цену прямо до неузнаваемости и дают, наверное, десятую часть то что даете вы в клубе. То есть, ну, вот это, это стабильно, потому что а, на них уже работает некий бренд, некое имя, потому что они такие зубры инфобизнеса, можно сказать, они их все знают и не могут тебе это позволить, задирать цену. А второе – это обратная связь, то есть я не знаю, как вас хватает, вот, вы там, наверное, в 5 утра не спите, вы там видосы пишете в три ночи. Yeah. Конвертируете, короче, работа круглосуточная, хоть у вас там, когда сдаешь домашку, у вас написано там с 10 до 11, и вы там домашку прибираете в два ночи, я вижу оповещение, могу зайти там, начинать проходить обучение дальше. Вот. А, обратная связь а, очень на ура, потому что другие, вот если вы эксперты, они нанимают уже кураторов, знаешь, и там, и когда переваливает у них хотя бы за 50, у вас-то уже в кубе там больше 300 человек, и все равно вы пытаетесь курировать это все сами, а, но у кого-то уже за пятьдесятку, у, у крупных экспертов, они там нанимают кураторов, которые, в принципе, просто им дали задачи. А, это как робота настроить, знаешь, вот если ключевое слово вот это есть, значит он прошел домашку, если нет вот этого ключевого слова, значит отклонить. И вот так работают в принципе кураторы. Как мог, может куратор в принципе заменить эксперта, ну вот если ты в особенности зашел к нему на личную работу, либо на групповую работу, ну никак, то есть э, э, и так далее. Следующее, очень сильно, что есть мастер мастергруппы, мастер-группы, когда собираются узкие группы людей, и 10 человек могут обсудить очень важную часть бизнеса, момент, как продавать, как быть вот в такой-то ситуации. И вот этот мозговой штурм, любой успешный человек, он, любой, там, миллионеры все рекомендуют быть мастер-майдаром. То есть это прям кровь бизнесу. Только один мастер-майнд у других экспертов стоит там от пятидесячки от соточки, чтобы хотя бы один раз в месяц с ними встречаться. То есть, вот если вот люди имеют какой-то результат, у вас это бонусом. То есть, окей. Ну, правда, многие не ценят. Наверное, я не ценю, потому что я там поменял мастер-майнд, к Sony пошел, например. Но просто у меня времени действительно не было на это. Но. Это очень ценно. Тот, кто понимает и тот, кто попрочувствует и поучаствует в нескольких мастер-майндах, он почувствует разницу в своем бизнесе просто кардинальным образом. А, такого нет. То есть, если есть у кого-то, то как отдельный продукт, и за очень дорого. То есть, это однозначно. А дальше. Клубные системы есть практически у каждого инфобизнесмена, и они стоят приблизительно, как ваша клубная система, в месяц, но у них нет в клубной системы, в принципе, в априори домашних заданий. То есть у них есть какие-то чек-листы, какие-то файлики, скачивай, какие-то видосики, смотри, но нет четких курс и тренинг. То есть клуб, клубной системы других инфобизнесменов, они подразумевают, что-то легенькое на быстренькое внедрение, но чтобы развивать четкого профессионала, который сможет зарабатывать огромные деньги, такого нет. То есть мастер-майнд у инфобизнесменов как западного рынка, так и у русского рынка, это как максимизатор прибыли. Ну То есть человек сначала с тебя заработал огромную сумму денег, а клубная система как ежемесячная оплата, которая будет даить себя как коровку и типа держать тебя в тонусе, предлагая какие-то маленькие знания. То есть это вот зачастую, как это у, у других. У вас это полный агрегатор, который дает курсы с обратной связью, с личным консалтингом, то есть э, с правом с тобой проконсультироваться и с Sony, и, грубо говоря, два часа времени в месяц. А... Третье ⁇ это мастер-группы. Четвертое ⁇ это внутренний кабинет, где ты видишь статистику, прогресс по доходам, по, по расходам, грубо говоря, по твоему прогрессу прохождения курса. Постоянно держит тебя в тонусе, когда ты что-то не делаешь, мне прилетают, слышишь, вообще офигел, там, 6, час, 6 дней ты уже по контекстной рекламе не проходил тренинг. А ну давай, а ну давай вернись. То есть настолько, настолько все интегрировано со современным миром, то есть у тебя есть внутренний кабинет, который интегрирован социальными сетями, что сегодня в принципе ни у кого нет. То есть вот это вот Полная вот эта интеграция, анализ действий, чтобы человек, в принципе, следил за своим прогрессом, это вообще офигеть. Ну и, конечно, партнерская программа, люди вообще могут просто приходить обучаться и использовать ваш клуб как систему множественных источников дохода, они, в принципе, могут не идти становиться профессионалами, ну, фрилансерами, а могут зарабатывать дополнительно на клубе и это окупать, грубо говоря, окупают, учатся и бесплатно это все получается, даже еще можно сверху заработать, исходя из сколько много люди покупают. поэтому это, это очень сильно на, на рынке на рынке ну знаешь вот если соотношение сто процентов взять то 20 на 80 вашу пользу то есть то что вы делаете это еще на в пять раз нужно постараться инфобизнесменам другим, которые делают на русскоязычном рынке а, что-то подобное. То есть, ну, понятно, главное, главное что ты сейчас не подумал, ну все, короче, я сейчас приторможу со своими идеями, но я знаю, что у тебя горит кинг-хаус, поэтому ты с идеями не будешь... Идеи еще много, и в немряд еще не перемегает, на самом деле. А тут, тут, кстати, очень крутой генератор того, что ты собрал очень много специалистов, которые могут создать что-то вместе очень великое. То есть блин, во-первых, ты сам обучаешь всем необходимым ресурсам для того, чтобы создать одну огромную крупную компанию. Вот, вот это как я вижу. То есть это маркетологи, таргетологи, куперайтеры, да, то есть и если вдруг нужно будет что-то создать, у тебя все ресурсы. И я вот сегодня даже, находясь в этом клубе, я нашел кучу людей, которых я не мог найти, наверное, года три, с которые связаны там с, с бэкэнд и front-end разработками, с теми людьми, которые хоть как-то шарят, в принципе, в программировании, потому что вот у меня был сайт, и мне сделал сам, один из самых известных, которые инфобизнесмены рекомендуют, блоги делают, и когда я к нему обратился, когда у меня маленькая ошибка вышла, он, во-первых, отвечал мне полгода, во-вторых, еще денег попросил, из-за того, что он, он сам вроде бы делал этот сайт, и ты должен это за минуту это решить. Я нашел в клубе человека, который мне уже сайт э, переделал там в Яндекс, Гугл, Google, ошибки все устранил буквально за полчаса и не взял мне с этого денег. То есть это, в принципе, такой ресурс, который, в принципе, ты можешь делать огромные масштабные проекты в будущем, потому что... Кто-то прошел курс по копирайтингу, он уже знает в копирайтинге, кто-то прошел курс по таргетингу, ты вот в этом месте можешь все найти для того, чтобы стартовать весь свой бизнес, абсолютно. Не нужно где-то искать по биржам, у тебя вот это вот самая большая биржа, где ты можешь с людьми познакомиться. Нетворкинг. Сегодня, сегодня знакомство решает все, даже не деньги, а вот именно знакомство. И вот это вот 300, 33 спартанцев уже, там или сколько уже, там, 300 спартанцев, которые в огоне воду, вот, воду и медные трубы. Поэтому это очень круто. Uh -huh. Ну тут, тут я добавлю от себя, что они ну, воспитаны, в отличие от э, тех людей, которых можно на бирже, эти не кинут. Ну, потому что они в курсе, что будет, если они там начнут ну, нехорошо себя, они там тем, что имеют, дорожат. И, соответственно, ну, они подводят, если там что-то не получается, то тебе прямо говорят, это не получается, потому что, ну, и вот я, во всяком случае, слышал основу именно такое. То есть так, чтобы кто-то кого-то из наших кинул, это такого не было. Ну, ну да ладно, спасибо тебе и на этом. И у нас досталось всего до пара вопросов, что отличает. Мы разобрали. Комфортно ли обучаться? Я так подозреваю, ну, спрашивают. No, говорю, в принципе, все объяснил, насколько это все. Ну и скажи, наверное, вот со своей точки зрения, новичкам стоит к нам приходить или нет, вот, которые там на заводе работают курьером, там, водителем, еще кем-то. Для тех, кто любит попу почесать и сериалы посмотреть, ну думаю, нет, пользы от них точно и как тебе не будет, так и им не будет пользы. Но любому человеку, в принципе, который хочет самореализоваться и не знает, как вот не понимает, вот у него нет видения того, как он, вот он как я в прошлом железнодорожник и если бы мне лет 10 тому назад сказали, что ты вот можешь попасть в клуб, освоить. Блин, десятки профессий, на этом зарабатывать кучу бабок, и ты на это можешь потратить, вот у вас там, сколько уже, одиннадцать, сколько курсов получается? Двенадцать. Двенадцать. Двенадцать курсов, и хотя бы взять каждый курс по прохождению на месяц, и ты за год сможешь освоить 12 профессий, грубо говоря, и хотя бы с каждой профессии иметь по соточке, то есть это, это что-то с чем-то, то есть ты можешь с таргетинга брать соточку, ты можешь брать с контекста столько же денег, сайтов, с запусков, с воронок и так далее. Ты можешь стать финансово независимым человеком. Обычный человек, который хочет большего, но не знает как, кто хочет зарабатывать деньги из дома, не выходя из дома, в такие кризисы не волноваться в принципе ни о чем, когда у Статистика сейчас такая, что более 8 миллионов человек в России станут безработными. И этот процесс уже запущен. И многие сетуют на жизнь, что выхода нету, у меня нет образования, у меня нет знаний и навыков, вот есть клуб, ты можешь каждый месяц постигать, хоть ты за месяц можешь постигнуть 12 профессий, но это невозможно, но в принципе все курсы открыты. но вот за 12 месяцев взять такую вот ходовочку, ты освоишь... Такие профессии, такие знания, что тебе, тебя сделают финансово благополучным человеком. Поэтому, конечно, любой человек, который амбициозен, у него есть э, ради чего и ради кого жить и стараться, это однозначно. То есть это один из самых лучших выходов. Не надо сегодня бизнес строить, не надо идти кредиты на миллионы рублей брать, чтобы открывать кафешки, э, барбершопы и так далее, чтобы потом через два года, дай бог, окупиться, либо вообще закрыться, здесь ты, блин, за копейки можешь зарабатывать в разы больше, чем крупный предприниматель в любой нише. И без рисков. Поэтому это очень круто. Тем более наставники. Самое важное, самое важное в успехе вообще, 50% это окружение и наставник. То есть вот если пойти в лотерею, поиграть 50 на 50, если у тебя уже есть наставники, а, в принципе, окружение, ты уже на 50% выиграл эту жизнь. Все остальное зависит от а, система и обучение. И только 10% зависит от самого человека, готов ли он жопу подорвать. И вот в, этой, в этом клубе, в системе, есть все. Ну, кроме десяточки, конечно, 10% должен человек сам это все взять и взять. 90% человек удается просто для того, чтобы он сам реализовался в жизни. И было бы глупо этим не воспользоваться. Слушай, ну ты прям... Ты прям жжешь, как есть прям. Ну, давай тогда завершаться потихоньку. Сделай какое-то напутствие людям, которые будут тебя смотреть. Я же все это опубликую. Пожелаем там чего-нибудь или посоветуй. Ну, то есть, как им дальше-то? Что им делать? Блин, это вот это самое сложное на самом деле, потому что у каждого человека свой уровень осознанности, кто-то меня поймет, кто-то меня не поймет. А, наблюдая за клубом, ну я понимаю, что множество сокурсников меня будут смотреть, которые в клубе и тех новичков, которые в принципе еще принимают решение идти в клуб либо нет. Самое важное – не придумывать велосипед, потому что я вижу, что очень многие делают ошибки и смотрят через свою призму. Если что-то непонятно, если а, что-то вы, вы думаете, что вы не справитесь, либо еще что-либо, а, тут есть поддержка, здесь есть очень много глаз, которые могут вам сказать, как правильно и что правильно сделать. А, хотите правду матку – идите до Давида. Я, блин, стался делать этот запуск, мама, не горю, и вот этот кризис… А, там пандемия, я думал, что у людей деньги, возможно, есть, но они будут бояться их потратить. Я до Давида пошел, и такой говорю, слушай, мне что-то страшненько запуск делать. Он говорит, не сцы, просто бери и делай. И все. То есть, а, так как я понимаю, что этот человек, вот тут вот, вот прям так вот, прям палец мой не проедет, но этот человек делает результаты в десятки лучше, чем я, я понимаю, что он, наверное, что-то шарит больше, чем я, и поэтому нужно просто, просто прислушаться. Даже если если ты этому не веришь, нужно просто прислушаться к человеку, который делает больше, чем ты, имеет больше, чем ты, значит, ты сможешь к нему приблизиться, выполнив его рекомендации. Вот и все. То есть, есть успешные люди, нужно идти за этими успешными людьми, если вы хотите хоть как-то преуспеть в жизни, иначе никак. Если вы думаете, что я пойду на Ютубе все найду, потому что да, на Ютубе все есть, вот вам секрет, на Ютубе все есть абсолютно, Яндекс, Google, все есть. Но там есть каша. Вы найдете главу 1, потом главу 10, а потом главу 7, потом главу 21, и вы подумаете, ёпара сете, что и как, непонятно. Здесь вы найдете структуру, и четкое напутствие человека, который знает, умеет и зарабатывает больше вас. И это все, что достаточно знать вам о клубе и знать, в принципе, об успехе. Идите за успешными людьми, повторяйте то, что они рекомендуют делать, и вы приблизитесь к их успеху. Вот это мое напутствие. Просто идти за успешными людьми и прислушиваться к ним, то, что они рекомендуют делать. Они, они не делают потому что им так хочется, потому что они рассказывают свой опыт, да, то есть, а опыт это дорого стоит. Умные люди учатся на чужих ошибках, а глупые люди учатся на своих ошибках, поэтому лучше учиться на чужих ошибках. Ну что ж, Виктор, большое тебе спасибо, человеческое, это очень крутой отзыв, очень я тебе благодарен, что ты уделил время, вот, все, все это рассказал, поделился, в общем, большое тебе спасибо и пока. Спасибо тебе и за твой клуб. И Сони, привет. Передам. Пока.